Год синего водяного тигра принесет удачу практически всем представителям знаков зодиака. Это обусловлено перемещением Юпитера, планеты большого счастья в астрологии, по рыбам и по овну в 2022 году. В древнегреческой мифологии Олимп считается священной горой, местом пребывания богов во главе с Зевсом, Юпитером, который пользовался непререкаемым авторитетом. Так в окружении богов... Зевс царил на Олимпе, и ему подчинялись небо и земля. В его резиденции на высокой горе Олимп не бывает дождя и снега, несчастья и горя. Всегда царит хорошая погода, светлое и радостное лето, боги пируют в золотых палатах. Зевс рассылает людям дары, устанавливает закон и справедливость, строго карает неправедных судей. У Зевса огромное количество жен и детей. Символом его власти является орел, царь пернатых, а также гром и молния, которые он мог метать в гневе. У римлян культ Юпитера также занимал центральное место в религиозной жизни. Ему поклонялись как защитнику государственности и главному арбитру в делах чести, морали, традиций и справедливости. С 29 декабря 2021 года юпитер планета благодетель входит в знак рыбы где имеет статус второго управителя сильное положение этот транзит дает ощущение и проявление возможностей расширение направлений новые идеи новые уровни дальние расстояния и объемы уже существующих знаний также усиливает оптимизм цикл юпитера 12 лет влияет на социальную реализацию и процессы с этим связаны предыдущий транзит планеты по рыбам был в 2010 году можно вспомнить события того периода и получить подсказки для себя на 2022 год в каждом знаке зодиака планета находится около года В 2022 юпитер на несколько месяцев войдет в знак овна с 11 мая по 27 октября а потом снова вернется в знак рыб до 21 декабря 2022 самыми удачливыми в 2022 году окажутся рыбы и овны по очереди в 2021 году с 14 мая по 28 июля юпитер заходил в знак рыбы те кто не побоялся рискнуть и сумел схватить птицу удачи за хвост в 2022 году получат хорошие результаты того что было начато в то время то есть в период с второй половины мая до конца июля 2021 года в период с 1 января до 11 мая 2022 и с 28 октября до 21 декабря 2022 юпитер благоволит водным знаком зодиака рыбам раком и скорпионам транзит принесет огромную энергию прекрасные перспективы устойчивость представителям этих знаков зодиака в течение этих периодов Юпитер формирует благоприятные обстоятельства, создает условия, когда от человека не требуется особых усилий или напряжений. Все получается само собой и так, как надо. Перемещаясь по рыбам, Юпитер дает огромную креативность, освобождает от многих проблем представителей всех знаков стихии воды. Придает уверенность, указывает тропинку в счастливое будущее. Единственная проблема состоит в том, что у представителей водных знаков чаще появляется лень, поэтому могут до конца не использовать благоприятный потенциал этого периода. Возникает ощущение, что все дается легко, поэтому нет необходимости за что-нибудь бороться или проявлять инициативу. Свои таланты, рыбы, раки и скорпионы в этот гармоничный для них период, когда Юпитер движется по рыбам, могут удерживать глубоко на внутреннем уровне и не проявлять их каким-либо заметным для окружающих способом. Для рыб транзит Юпитера по этому знаку подарок. У таких людей в это время очень активная эмоциональная жизнь и высокий уровень чувствительности. Рыбам он придает особое везение и награждает вниманием других людей, позволяя энергии свободно течь, даруя счастье и легкость в получении от жизни всяческих благ, реализации своих возможностей и талантов. При этом соединение Юпитера с Нептуном в апреле 2022 в знаке Рыбы размывает четкие границы в чувствах. Возникает сильная потребность ощущать взаимность близких людей по отношению к себе. Поэтому сложно возвыситься над своими чувствами и увидеть себя объективно. Гармоничное влияние соединения Нептуна и Юпитера в рыбах в апреле 2022 на представителей всех водных знаков состоит в том, что позволяет успешно исследовать эзотерическую сферу, ярко проявлять себя в сфере искусства и творчества. Также в период с 1 января до 11 мая 2022 будет сопутствовать удача тельцам и козерогам, хотя образ устойчивости и возможностей двоякий, но влияние гармоничное. Представителям этих знаков необходимо только приложить определенные усилия, поработать над совмещением, соединением, гармонизацией предоставленных возможностей. В любом случае, планетарные влияния Юпитера помогают, поддерживают, содействуют в делах и решении юридических вопросов. Распространенная помеха на пути к счастью у Тельцов и Козерогов в период гармоничных аспектов Юпитера к их Солнцу — в подсознании может присутствовать ощущение, что они правы всегда и везде, что кто-то им чем-то обязан, поэтому они ждут, чтобы желания сами по себе исполнялись. Овны, львы и стрельцы попадут в поток везения с 11 мая по 27 октября и после 20 декабря 2022 года. Представители стихии огня, особенно рожденные в первую декаду зодиакального месяца, будут готовы действовать и рисковать, в отличие от представителей знаков стихии воды в период их счастливого транзита. Люди стихии огня могут достичь успеха, если будут проявлять себя, вдохновлять других на активные действия. Тогда у представителей огненной стихии будет присутствовать мотивация, и они обретут независимость, помогающую реализовывать свой талант. В этот период у таких людей присутствует огромная энергия и жизненные силы. Но существует проблема. Они не умеют вовремя остановиться и понять отличные от своих взгляды и мнения. Не могут отзываться на потребности и интересы других людей. Также порой склонны действовать легкомысленно, недооценивая опасности. Близнецы и Водолеи, рожденные... В первую декаду зодиакального месяца в период с 11 мая по 27 октября и после 20 декабря 2022 получат много благоприятных возможностей и шансов, которые важно распознать и не упустить. Гармоничный аспект секстиль, который образует Юпитер к солнцу в водолее или в близнецах, считается очень позитивным для конкретной деятельности и выполнения интеллектуальных заданий. Также в этот период близнецы и водолеи смогут умело распорядиться материальными средствами и поймут, куда их правильно направить, во что вложить. Важно в этот период использовать каждый шанс и возможность получать новые знания, учиться. Ошибка может быть в том, что в период гармоничных аспектов от Юпитера Близнецы и водолеи распыляют свою ментальную энергию, тратят время на пустые разговоры и странные интересы. И по этой причине им сложно выйти из мира своих мыслей и включиться в решение эмоциональных или практических проблем. Друзья, у кого есть желание получить индивидуальный астрологический прогноз, изучить натальную карту или любой другой вопрос, добро пожаловать на личную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. В декабре, в январе я делаю много новогодних подарков. Стоимость моей работы приемлема для всех. В 2022 году большую часть года Юпитер в рыбах в сильном статусе. Дает счастливые шансы представителям всех знаков зодиака. Но рыбам, ракам, скорпионам, тельцам и козерогам везет немного больше, чем всем остальным. Овнам, Львам, Стрельцам, Водолеям и Близнецам, особенно рожденным в первую декаду зодиакального месяца, сопутствует везение в период с 11 мая по 27 октября и после 20 декабря 2022. Девы и Весы должны постараться по максимуму, чтобы попасть в поток удачи и везения. Успех зависит от того, насколько они активны в общении и способны использовать общий благоприятный потенциал этого периода. В результате наиболее активные представители знаков Девы и Весов могут быть успешными в профессии, привлекать внимание нужных людей, пользоваться социальными контактами для решения своих проблем. Уважаемые дорогие зрители, к вопросам обучения и индивидуальных консультаций контакты на главной странице и под видео.